Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами опять я, Сергей Бердачук, и мы продолжаем курс по работе с клиентами и продажам в интернет. Сегодня я хотел опять обратить ваше внимание на подбор семантического ядра. Некоторые из вас так и не поняли, что это является основой основ вашего бизнеса. Я показывал уже, как при помощи сервиса от Яндекса можно подбирать ключевые фразы. Сегодня я хочу показать другой способ. Может даже более простое для некоторых с использованием сервиса от Google. Но до этого я хочу еще сказать пару слов о том, чтобы вы понимали, что именно семантическое ядро, подбор семантического ядра является основой для вашего бизнеса. Вам прежде всего нужно определить, что реально ваши потенциальные клиенты ищут в поисковых системах. Что хотят найти, какую информацию они хотят найти. И именно словами ваших клиентов. Не так, как вы предполагаете, а так, как ваши клиенты ищут решение своих проблем. И уже под эти ключевые фразы надо подстраивать свой бизнес. И решать именно те проблемы, которые волнуют ваших клиентов. И именно подбор ключевых фраз при помощи поисковых систем позволяет на основе статистических данных... Определить. Первое – это количество запросов. Чем больше будет запросов, тем более популярная фраза, значит больше людей ее ищут. Соответственно, проще этих клиентов привести в вашу воронку продаж. Вторым моментом я обращаю ваше внимание, что односложные слова в принципе не являются вашими ключевыми фразами. Достаточно продвинутый пользователь поисковой системы сразу набирает ключевые фразы. И по статистике это два-три слова. Иногда бывает больше для уточнения. И именно на них надо ориентироваться. Не гонитесь за односложными словами. По ним очень трудно спозиционироваться. Они будут достаточно дорого стоить в контекстной рекламе. Выбрасывать их не надо, но просто суть построения семантического ядра сводится к подбору максимально большого количества фраз, которые вы сможете собрать. Желательно, чтобы их было около тысячи. Следующим этапом мы их отсортируем по количеству реальных запросов. Чем больше будет запросов, тем больше вероятно, что это ваши клиенты. Второй момент – это собственный субъективный ранг. Не все слова явно подходят для вашего бизнеса. Несмотря на то, что какие-то слова, какие-то фразы достаточно часто набираются в поисковых системах, это не значит, что все они будут подходить для вашего бизнеса. Вторая стадия именно заключается в том, чтобы сформировать, отранжировать слова по собственным субъективным критериям. Я обычно выставляю свою оценку от единицы до десяти. Десять – это более транжируемые фразы, то есть они мне больше подходят, Единица это слабо подходит. Соответственно, суть сводится к тому, чтобы создать список слов с тремя колонками. Первое – это будет… Непосредственно фраза поисковая, которую набирают потенциальные клиенты. Вторая колонка – это количество запросов в месяц в поисковой системе. И третья колонка – это ваш ранг. В дальнейшем мы одновременно сортируем по двум колонкам в обратном порядке. Первая – это по колонке собственного ранга, а вторая – по количеству запросов. Таким образом у нас получается автоматически слова выстраиваться в нужном нам порядке. И мы видим, на какие из этих фраз лучше всего начинать обращать внимание. После того, как вы отсортируете ваша подобранная фраза, у вас будет опорная точка, от которой можно отталкиваться для построения ваших продающих писем, прежде всего, и наполнения вашего сайта. Ваша задача – создание уникального торгового предложения, соответственно, написание продающих текстов и далее – продажи ваших продуктов. Рассматривайте это так, что фразы, которые вы выделите, их можно сгруппировать определенным образом под разные ниши. Чем уже вы их позиционируете, тем более точно вы будете попадать в цель именно в вашу целевую аудиторию. Это дает гораздо более высокую конверсию по сравнению с тем, что если бы вы просто нагоняли трафик на универсальный продающий текст. Опять же вспоминаю про то, что основная ошибка при контекстной рекламе – это нагон трафика на главную страницу сайта. Это является серьезной ошибкой, вы просто будете распыляться и тратить деньги впустую, потому что главная страница сайта, она, как правило, не оптимизирована под ту целевую аудиторию, под которую у вас настроено ваше объявление. Поэтому для того, чтобы ваша цепочка продаж работала максимально эффективно, Старайтесь создавать отдельные страницы для каждого типа объявлений, для каждой группы ключевых фраз. Еще пару слов про количество запросов в месяц. Зачем вообще сортировать по количеству запросов в месяц? Тут выше головы не прыгнешь. Если идет всего 1000 запросов в месяц, то при конверсии вашего объявления, ну скажем 10%, это получается 1000 делим на 10, то 100 человек в месяц. Кликнут на ваше объявление, делим это на 30, соответственно, около 3 человек в день. Всего 3 человека. Это очень мало. Поэтому, чем больше будет запросов, реальных запросов в месяц, тем больше у вас будет потенциальных клиентов. Именно поэтому мы ранжируем вначале по субъективному рангу, а потом по количеству запросов в месяц. Собственно, нам эта цифра не столь принципиальна не столь важно, чтобы она была уж очень точной. Можно брать статистику или от Яндекса, или от Гугла. Это примерно количественный показатель, сколько ваше объявление может привести потенциальных клиентов на ваш сайт, в вашу воронку продаж. Рассмотрим, как можно подбирать ключевые слова при помощи инструмента подсказки ключевых слов от Гугл. Это утилита может быть запущена как автономно вызывая по адресу adwords google Com, select gatewords tool external либо же из меню adwords отчеты инструменты инструмент подсказки ключевых слов интерфейс представляет собой две панельки в которые с левой стороны можно вводить ключевые слова а с правой стороны можно ввести сайт на основе которого будет осуществляться подбор слов это очень интересный момент. И еще важный момент при подборе – это региональные настройки язык и непосредственно местоположение, где мы хотим подбирать слова. В данном случае я буду ориентироваться только на язык. Меня не интересует региональное местоположение. В данном примере я подбираю слова для сайта по написанию продающих текстов. Ввожу ключевое слово «Продающий текст», кнопку «Поиск» и мне выдается предмерный список, какие слова. Тут есть еще колонка «Конкуренция». Можно сортировать по количеству запросов в месяц по целевым регионам, либо по весь мир. Я в данном случае рассматриваю весь мир. Ну и как вариант «Рекламные тексты». Тоже целевой. У нас получится и тут достаточно много получилось. Выборка неплохая. Сохраняем. в от отличие от Яндекса, здесь можно сохранить специальный файл передачи между программами CSV, который можно при помощи Excel потом открывать, что очень удобно. Тексты для сайтов. Ключевые фразы текста для сайтов. Тоже подобрали. Сохранили файл. Еще интересный способ подбора слов это найти в кугле какие сайты у нас оптимизированы под данную ключевую фразу а если еще у вас есть какие то объявления рекламные то можно брать адреса этих сайтов из рекламных объявлений и на основе этих сайтов сделать выборку ключевых слов наверняка это ваши конкуренты и у них уже есть какие то подогнанные фразы для похожего вида бизнеса. Таким образом можно подобрать фразы, которые мы изначально не предполагали. Вот я в данном случае беру из рекламных объявлений адреса сайтов ваших конкурентов. А мы в данном случае рассматриваем сайт Павла Захарова. Он любезно согласился на разбор своего сайта именно для подбора для подбора ключевых фраз. Он занимается копирайтингом, написанием продающих текстов вот я беру его тоже сайт и тоже на его основе создаю список ключевых фраз при помощи инструмента подбора ключевых фраз от гугла аналогично подобрали сохранили таким образом у нас получилось несколько файлов в которых ключевые фразы и что очень удобно их можно открывать сразу в excel не надо никаких дополнительных действий файл представляет собой Статистические данные по выборке. В данном случае нас интересуют только сами ключевые фразы и количество запросов в месяц по миру. Поэтому уровень конкуренции, колонку я временно удаляю. Выделяю ключевые фразы и количество запросов. Создаю новый файл Excel и копирую туда. так У нас получилось две колонки. Ключевое слово, количество запросов. Открываем второй файл с ключевыми словами. Аналогично выделяем две колонки «Ключевое слово» и «Количество запросов», копируем и вставляем в наш новый файл в конце ранее добавленного. Следующий файл полностью все аналогично. Удаляем уровень конкуренции, ключевое слово, количество запросов. Выделяем блок и переносим его в наш файл конечный. Так делаем для всех остальных файлов. Чем больше ключевых фраз вы подберете в этом режиме, тем лучше. Тем больше у вас будет простор для дальнейшей работы. Новый файл сохраняем. В данном случае это ключевые слова для сайта ру. Я так его и называю. Keyword Psymaster. Выделяем блок наших слов и количество запросов в месяц. Далее сортируем по так, колонка B это будет количество слов по быванию и колонка «А» будет по наименованию сортировка от «А» до «Я». Вот так у нас получился файл примерно 500 слов. Далее начинаем ранжировать эти слова по собственным критериям. Односложные слова сразу же ставим маленький ранг. Удаляем все слова, которые явно не подходят для нашего бизнеса. Удаляем все дубликаты. Текст для сайта оставляем только одно значение. Оно хорошо подходит. Ставим ранг десяточку. Сайт бесплатно. Праздник организации удаляем. Дубликаты. Текст для сайта удаляем. Текст для сайтов десяточка. Текст на сайте девяточка. Текст на сайте. Дубликат удаляем. Текст сайта. Дубликат удаляем. Опять же, ранг десяти, девяточка. И таким образом ранжируем все слова и удаляем все лишнее. В итоге у нас из всего этого набора слов процентов 20-30 останется ключевых, с которыми можно будет работать. После того, как мы все слова проранжировали, выделяем весь блок, делаем сортировку по трем колонкам. Нажимаем правую кнопку, сортировка настраиваемая сортировка сортируем первое столбец c это наш ранг по убыванию в столбец b сортировка по количеству запросов добавляем столбец а это у нас будет сортировка по наименованию таким образом у нас получилось полностью транжированные наши фразы в том порядке в котором нам наиболее перспективно с ними работать Фактически от этих фраз начинаем дальше создавать объявления, создавать уникальное торговое предложение и наполнение сайта. Для тех, кто еще до сих пор не подобрал семантическое ядро для своего бизнеса, не сформировал список ключевых фраз, задание урока – подобрать список ключевых фраз для вашего бизнеса и отранжировать его. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Это курс по работе с клиентами и продажам через интернет. Сайт проекта shrivari-steps.ru До свидания.